Ты должна сопроводить меня на встречу выпускников, с которыми мы не виделись 17 лет и представиться моей женой. Ты меня понимаешь? Заказать тебе пиццу. Как бы ты и не было этих 17 лет. О, не говори. Где работаешь? Что на личном? Я же женат. И кто она? Я не верю своим глазам. Как такое возможно? Такой женщиной, как я, вам никогда не завоевать. Козу мы твою трогать, конечно, не будем. А вот тебя, как в старые добрые, Ребят, не надо. Нельзя никого убивать. Почему? Ну, ты смотрела «Терминатор 2»? Секунду. Скачиваю. Смотрю. Ага. Я тебя поняла. Девушка, назад, руки на машине. Будут жить. Калинин Иванов, я полагаю? Да. Этой ночью кто-то вломился в лабораторию. Со склада пропал прототип боевого мультифункционального устройства в опричных 112. Твою мать! Мама... Чё ж ты молчал-то? Как мне угоразднило стащить именно это? Я вешу 250 килограмм. Какого хрена? Я боевой андроид. В случае угрозы военный протокол в приоритете. Как же с вами роботами тяжело. Ты мыслишь. Ты личность. Твоя личность... Мне не безразличны. Сиськи четвертого размера тебе не безразличны. Та ну Твою мать, это андроид. Обезвредить. Бежим. Блин, что делать? Жми на газ. Но если меня поймают, меня посадят навсегда. И что? Это измена Родине. Не бойся, я никому не расскажу. Программное чувство юмора. Оно самое. <смех> Лин. Что? У тебя там это, пуля прилипла.